Приветствую вас на 10 уроке пошагового бесплатного тренинга канал с нуля до первых денег. Тренинг создается совместно с Филиппом Продом в рамках нашего основного двухмесячного тренинга "Трафик-менеджер". Сегодня вы узнаете об очень эффективном инструменте YouTube для рекламы ваших роликов. Как использовать социальную составляющую YouTube для бесплатной рекламы ваших роликов и продвижения всего канала в целом. И второй очень важный вопрос – это как вывести ваше видео на первую страничку поисковой системы Google или Яндекс. Итак, начнем. Сейчас YouTube уже давно не является обычным видеохостингом. YouTube – это социальная сеть, то есть видео социальная сеть. Лучшим инструментом продвижения в социальной сети является регулярная активность, написание постов и комментирование. Как же эту технику можно использовать на YouTube для продвижения своих роликов? Для YouTube есть такая интересная техника, очень эффективная, проверенная на практике многими. Техника называется «Продвижение с помощью комментариев». Вы, естественно, должны комментировать свои ролики и призывать к комментированию ваших зрителей. Комментирование – это та пользовательская активность, которая необходима для продвижения роликов. А вот для привлечения новых целевых клиентов, живых подписчиков на свой канал, вам необходимо комментировать ролики с других каналов. Как это делается технически? В строке поиска YouTube вы пишете ваш ключевой запрос. Запрос из вашего SEO-ядра. В первую очередь вы должны Подтягивать людей, которые интересуются именно вашей тематике себе на канал. YouTube вам выдает ролики-лидеры по данной тематике. Ваша задача прокомментировать ролики, которые находятся на первой или второй страничке по данному ключевому запросу. Что вы должны знать, комментируя ролики? Во-первых, почему это работает? Дело в том, что большинство людей хотят знать мнение других. И поэтому читает комментарии. То есть вот эти вот комментарии, которые пишутся, особенно комментарии, которые находятся первыми под роликом, на эти комментарии люди обращают внимание. Поэтому ваша основная задача, чтобы ваш комментарий был первым. YouTube точно так же, как и ролики, комментарии ранжирует, показывать самые популярные. Какие, по мнению YouTube, самые популярные комментарии? Это комментарии, которые набрали максимальное число лайков, максимальное число ответов на эти комментарии. И именно эти комментарии выталкиваются <свят> <свят> вперед. Поэтому, выбирая ролик для комментирования, вы должны обратить внимание на следующее. Если вам придется конкурировать с комментариями, которые набрали уже десятки лайков, там, десятки ответов, то попасть в первые строчки со своим комментарием вам будет сложно. Придется использовать технику, которая называется выдавливание комментариев. Что вы еще должны знать о комментировании? Вы должны знать следующее, что не рекомендуется размещать комментарии со ссылками и комментарии, которые носят явно рекламный характер. Почему и не стоит это делать? Потому что эти комментарии автоматически складываются ютубом в раздел спам. И эти комментарии видите только вы. И, конечно, автор канала, когда он заходит в рубрику спам. Вот обратите внимание, все комментарии со ссылками, даже со ссылками на YouTube, я уже не говорю со ссылками партнерскими вот на глопарт они автоматически спамятся. Помните, пожалуйста, следующее, что если вы пишете много комментариев, то они тоже спамятся. Вот Обратите внимание, вроде бы хороший комментарий, замечательный канал, интересное видео, но, скорее всего, автор, вот этот Виртуал 500, написал комментариев за сегодня очень много. И обратите внимание, что все эти комментарии его попало в спам. Хотя комментарии без ссылок, комментарии разные, но человек очень много откомментировал роликов. YouTube не запрещает писать комментарии, они вроде бы размещаются под роликом, но они автоматически помещаются в спам. Если вы зайдете на этот же ролик с другого аккаунта, то вы своих комментариев можете не увидеть, потому что они помещены в спам. Пожалуйста, помните об этом. Конечно, эта методика очень хорошо работает. Читая ваш чат отзывы, все требуют каких-то подтверждающих материалов, то есть покажите ваши успехи и так далее. Кого-то в чем-то надо убеждать. Ну вот я вам решил показать, насколько эффективно работают комментарии. Если вы наберете ключевой запрос «Рассылка по скайпу» либо еще что-то связанное с рассылками по скайпу, то на первых роликах вы однозначно найдете мои комментарии. Причем обратите внимание, вот комментарии у меня находятся в первой строке, то есть впереди только автор. Я пишу достаточно подробные комментарии, которые все-таки не носят рекламный, явно рекламный характер, тут скрытая реклама, да. И вот этими комментариями я, конечно, привлекаю внимание к своему каналу. А обратите внимание, что эти комментарии вызывают отклики, они комментируются. И вот благодаря вот этому комментарию, где я рекламировал пакет программ для скайпа, я добрал достаточно много подписчиков себе. Не скажу, что только вот этим, но подписчики шли. Мне постоянно пишут что-то на канале, в соцсети по поводу вот этой программы. Я продвигал ролик с комплектом программ для скайпа, исключительно комментируя топовые ролики по тематике рассылка для скайпа. Причем, если вы написали очень хороший комментарий, то он всегда, как реклама прибитая, будет находиться вот на ютубе под данным роликом. И его будут видеть тысячи людей. Конечно, методика работы с комментариями или продвижения комментария, она актуальна для тех, кто может хотя бы два слова связать вместе. Но если вам это сложно делать, делайте рерайтинг. То есть смотрите, что пишут люди по поводу данного видео и делайте какую-то компиляцию очень хорошо работает похвала или благодарность автору этому ролика потому что человек хочет получать какую-то обратную связь и лучше всего чтобы эта обратная связь была положительной и благодаря комментированию можно установить контакты с авторами этих роликов причем если этот ролик ухитрился попасть на первую страничку по достаточно конкурентному запросу, то контакт с автором этого канала однозначно вам будет взаимовыгодным. Пожалуйста, помните о, о следующем: если вы хотите качественно комментировать, то обязательно просматривайте это видео, либо хотя бы читайте комментарии, которые пишут под этим видео. Но, но еще немало важно отвечать людям, которые заинтересовались вашим комментарием. Значит, для этого необходимо Просматривать почту канала. То есть на почту канала вам будут приходить сообщения, что такой-то, такой-то, ответил то-то, то-то. То есть Обязательно это просматривайте, потому что это очень хорошо именно для поддержания взаимосвязи с людьми, которых заинтересовала та информация, которую вы выложили э, на YouTube какой можно сделать вывод если вы 10 15 минут в день будете выделять комментированию топовых роликов по вашей тематике то через месяц другой вы наберете себе на канал очень качественную подписную базу то есть люди будут к вам приходить и подписываться на ваш на канал потому что если ваш комментарий заинтересовал человек обязательно нажмет на ваше имя и попадет сразу же на ваш канал. И если у вас какой-то оформленный канал с каким-то хорошим трейлером, с достаточно интересными роликами, то вы получите себе однозначно живого целевого подписчика. Одна из самых важных задач, которую необходимо ставить при работе на YouTube, особенно если вы занимаетесь продвижением какой-то бизнес тематики на YouTube, это вывод ваших роликов не только на страничке по поисковым запросам на самом ютубе но самое главное вывести ваш ролик на первые странички поисковиков google и яндекс дело в том что если ваш ролик попадает на первую страничку поисковика вы получаете очень эффективный и огромный трафик на свой ролик вот вывести сайт на главную страничку гугла занимает колоссальное количество времени и, естественно, денег. Ролик на первую страничку Google вывести значительно проще. Иногда на это требуется не более недели. Особенно если по данному ключевому запросу на главной страничке гугла уже есть какие-то ролики. Кстати, это является одним из критериев определения, какой ключевой запрос вам нужно выбирать для вашего SEO-ядра. Причем обратите внимание, что ролики на первой страничке поисковиков отображаются значительно красивее, чем, например, ссылки на сайты. Как же вывести ваш ролик на первую страничку? И какие тут ролики отображаются? Одно время говорили, что ролик, который занимает первую позицию в YouTube, по данному ключевому запросу автоматически появляется на первой страничке Google. Но это абсолютно неверно. Вот Даже на примере запроса менеджер канала YouTube обратите внимание, что ролик, который занимает первую строчку на ютубе далеко не первый по мнению гугла вот почему же поисковики какие-то ролики выводят на первую страничку а какие-то нет тут объясняется достаточно просто к каким-то роликам у роботов поисковых есть доверие а у каких то нет и основным критерием вот этого доверия является количество обратных ссылок которые ссылаются на ваш ролик Вот чем больше проверенных сайтов ссылается на ваш ролик тем больше вероятность того что ваш ролик появится на первой страничке google наиболее качественные обратные ссылки мы с вами уже получали из социальных сетей вот сегодня я вам еще расскажу откуда вы еще можете взять обратные ссылки на ваш ролик но прежде чем получать обратные ссылки на ваш ролик желательно произвести индексацию вашего ролика или пингование То есть есть специальные сервисы или сайты которые называются пинг сервисы задача этих э, сервисов и сайтов заключается в следующем чтобы роботы поисковые быстрее нашли ваш ролик как это делается берете ссылку на ваш ролик например заходите на youtube из адресной строки копируйте ссылку на ваш ролик. Затем отправляете эту ссылку в какой-то из пинг-сервисов либо какую-то пинг-программу. Я пользуюсь программкой, но вам покажу очень простой и популярный сервис. Он называется Index King. Ссылка на этот сервис будет в дополнительных материалах. Сервис абсолютно бесплатный. Перешли на главную страничку этого сервиса и вот в этом поле просто-напросто вставляем ссылку на ваш ролик. Все. Нажимаем на кнопочку начать индексирование и сервис начинает индексировать ссылку на ваш ролик. Сразу хочу сказать, чтобы процесс индексации не останавливался. Вам желательно в настройках вашего браузера э, снизить настройки конфиденциальности до минимума. Потому что многие сайты, на которые сейчас происходит пингование, считаются подозрительными, процесс пингования может останавливаться. Опять же, если у вас какие-то серьезные антивирусы стоят, то опять же эти антивирусы желательно на время пингования отключить, потому что опять же сервис будет постоянно останавливаться. Вот только по этой причине я пользуюсь хорошей зарубежной программой Трафик Lampatch. Ну а теперь откуда же мы получаем ссылки на ваши ролики? В первую очередь это социальная сеть. Второе, что очень хорошо работает, это другие видеохостинг. Я уверен, что вы понимаете, что YouTube это не единственный видеохостинг, кроме него существует еще достаточно много. Список этих видеохостингов вы можете получить просто набрав в поисковой строке Яндекса или Гугла, например, запрос "видеохостинги" вывалится достаточное количество ссылок на видеохостинги. Все, что вам остается делать, это по очереди заходить на эти видеохостинги и на них регистрироваться. Дело в том, что без регистрации пользоваться этими видеохостингами вы не сможете. Конечно, вот лучше перейти вот на страничку, которую создал сам Яндекс с разделом видеохостинге. И здесь собраны, по мнению Яндекса, самые популярные, самые хорошие видеохостинги. Опять же, ссылку вы можете получить самостоятельно, но я представлю ее ну, в дополнительных материалах. Значит, На большинстве этих видеохостингов вы можете бесплатно заливать свои видео после, конечно, регистрации. Одному человеку вот, зарегистрироваться на хотя бы большей части этих видеохостингов достаточно сложно. Причем, если вы постоянно заливаете только свои ролики с одного аккаунта, то, по мнению роботов, это будет уже подозрительным. Это не будет естественным казаться. Поэтому лучше, конечно, использовать видеохостинги совместно. То есть пройти регистрацию совместно и с одного аккаунта Разные люди могут на хостинге заливать свои видео. Это будет очень хорошо и очень естественно, по мнению роботов. В рамках нашего платного тренинга мы совместными усилиями создали такую табличку. Назвал я ее «Золотая жила». И одна из страничек этой таблицы посвящена именно видеохостингу. Вот здесь вот собраны ссылки на видеохостинги, которыми пользуемся мы совместно ссылка на хостинг пароль и логин для входа все что вам требуется это пройти по ссылке авторизироваться на этом видеохостинге и залить свой ролик к сожалению на каждом видеохостинге процесс заливки происходит по разному ну, потому что это разные сайты но трудности тут никаких абсолютно нет В ближайшее время на блоге проекта соцгуру я напишу статью там как регистрироваться в каждом видеохостинге, скорее всего, это будет видео статья, и размещу именно те видеохостинги, которые наиболее хорошо индексируются. Сейчас я вам скажу только следующее. Кто вы должны знать, когда заливаете ролик на видеохостинг? Что? Название ролика, конечно, должно быть точно соответствовать вашему ролику с YouTube, а вот описание необходимо подкорректировать. То есть роботы не любят, когда один и тот же текст появляется на разных сайтах. Но самое главное, когда вы будете заливать ролик на какой-то видеохостинг, в описании этого ролика обязательно, подчеркиваю, обязательно должна быть ссылка на ваш ролик на YouTube. То есть вы прям так можете писать. Оригинал ролика находится и вставлять ссылку на ваш ролик со странички, со странички YouTube. Еще раз повторюсь, это ссылка, которую вы берете из адресной строки. Вот эту ссылку. Вот именно эта ссылка и будет обратной ссылкой с этого видеохостинга на ваш ролик. Если вы загрузите свой ролик на 5-10 видеохостингов, то очень большая вероятность того, что ваш ролик начнет расползаться по видеосайтам особенно по автонаполняемым видео сайтам. Вы, вы даже будете удивлены, почему этот ролик хранится на вот этом сайте, если вы на него даже ничего не размещали. Дело в том, что автонаполняемые видео сайты автоматически скачивают все новые ролики по выбранной ими тематике с видеохостингов и заливают себе на сайт. Этим самым вы будете получать еще еще новые обратные ссылки. Значит, следующая возможность получить получить обратные ссылки на ваши ролики, это, конечно, блоги. Блогов очень много. Вы, опять же, в строке поиска можете написать блоги и вашу тематику, потому что вам необходимо размещать информацию на тематических блогах. Я вам покажу, как это выглядит, ну, например, на блоге проекта Соцгуру значит каждый блог имеет статьи нажимаем на читать далее читаем статью на этом блоге и обратите внимание что можете эту статью прокомментировать и именно это вам и нужно на очень многих блогах можно в свой комментарий вставлять ссылку на ваш ролик да но если блог запрещает вставлять ссылку в комментарии то при размещении комментария при добавлении комментария на очень многих блогах есть раздел Ваш сайт. И именно в этот раздел, в это, в это поле вы вставляете ссылку на свой ролик. вот Ваша задача, конечно, найти несколько блогов по вашей тематике, на которые вы можно вы можете спокойно писать комментарии. Комментарии, которые не будут модерироваться, которые сразу будут появляться под э, комментируемой статьей вот таким вот образом. И этим самым вы будете получать качественные обратные ссылки. Причем, если блог читабельный, то есть вы опять же берете блоги с первых страничек поисковых систем, то вы будете получать не только обратные ссылки, но и будете получать еще и просмотры. Конечно, комментарии нужно писать не рекламного характера. То есть необходимо писать что-то умное и по теме рекламируемой статьи. Значит, кроме блогов, очень хорошо работают естественно форумы, особенно тематические форумы. Вот на проекте Соцгуру. Кроме блога на главной страничке есть развивающийся форум. Причем на этом форуме сейчас мы делаем раздел, который называется взаимопиары и взаимопомощь. Вот именно в этом разделе можно будет спокойно, без страха то, что ваши ссылки удалять, размещать ссылки на ваши ролики и на ваши каналы. И писать какие-то пожелания по взаимопиару и совместному продвижению. Если вы найдете еще несколько форумов по своей тематике с возможностью размещать ссылки на ваши ролики, то это будет очень хорошо конечно на большинстве форумов со ссылками борются и существует несколько хитрых методик как разместить вашу ссылку в ваш пост но это будет интересно тем кто конечно займется активно комментированием форумов опять же для того чтобы вы понимали насколько это эффективно работает я приведу пример своего скажем так ученика девушка которая разместила один ролик вообще не понимая как его продвигать на ютубе, да, но разместила ссылку на этот ролик на своем тематическом форуме и получила очень хорошие просмотры, причем живые и честные. Поэтому, конечно, идеальный вариант иметь несколько форумов где вы получаете какую-то интересную информацию по вашей нише, да, и вот на этих форумах размещать ссылки на свои ролики по данной тематике. Это будет очень хорошо работать. Причем, опять же, эта ссылка будет лежать в теме вечно и постоянно набирать вам какие-то просмотры, ну и, естественно, поднимать ваш ролик в глазах поисковых роботов. Значит, кроме блогов и форумов, видеохостингов, также неплохо работают ссылки с социальных закладок. Что такое социальные закладки? Опять же, в поиске Гугла или видеохостинг напишите социальные или сайты. Появится либо список с этими сайтами, либо конкретные сайты. На всех этих сервисах вы можете спокойненько размещать ссылки на свои ролики. Но опять же. Для того, чтобы разместить там какую-то ссылку, вам необходимо пройти регистрацию. Одному это делать крайне сложно. Поэтому рекомендация для вас, как для участников тренинга. У вас есть таблица с участниками тренинга, есть администратор, который контролирует и работу чата, и работу с этой табличкой. Я вам рекомендую в этой табличке сделать Пару закладок. На одной закладке разместить ссылки на видеохостинги, на которых вы будете регистрироваться, а на второй страничке располагать ссылки на социальные закладки, в которых вы зарегистрировались. Опять же, как это технически делается, показывать не буду, потому что на каждом сайте это немножко по-другому, но все очень интуитивно понятно. Плюс на следующем занятии я вам буду говорить, как все-таки это можно автоматизировать. Самый сложный процесс – это пройти и зарегистрироваться. Самый долгий. Значит, кроме сайтов социальных закладок, обратные ссылки вы еще можете получить с досок объявлений. Но что такое доска объявления, электронная доска объявления, думаю, понятно всем. А наиболее актуально размещать ссылки на доски объявления это для роликов, которые что-то продают, очень хорошо работают, либо предлагают какие-то услуги. Вот это основные источники получения обратных ссылок. Я специально вам рассказал о бесплатных вариантах, причем о вариантах, которые вы можете сделать сами, руками. На следующем занятии мы будем говорить о сервисах автоматизации и о том, как обратные ссылки можно еще и купить. Но для того, чтобы пользоваться какими-то сервисами, для того, чтобы покупать обратные ссылки, вы должны понимать, как это работает вообще и оценить трудоемкость всей этой работы. Итак, задание по данному уроку. Вам необходимо прокомментировать несколько Роликов по вашей тематике, текст вашего комментария и ссылку на ролик, который вы комментировали, разместить в отчете. Далее зарегистрироваться на двух-трех видеохостингах и залить на эти видеохостинги свои ролики. Зарегистрироваться в проекте СОЦГУРУ, на форуме проекта оставить ссылку на свои ролики и канал, зарегистрироваться в нескольких сайтах социальных закладок разместить свои ролики в них. По желанию зарегистрироваться в досках объявления и тоже разместить информацию о своих роликах. В отчете указать ссылки на все размещения для вашего ролика.